Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, я планировал, дал обещание самому себе, а как вы, наверное, в курсе, можно ругать кому угодно. Семье, детям, учителям, преподавателям, коллегам, и родственникам, знакомым нельзя обманывать только одного человека в этом мире, самого себя. Вот я наконец-то э, дошел до исполнения этого обещания. В общем, за первую мудрую фразу уже сразу можно лайк авансом проверить, подписано или нет, это все вот здесь. Я думаю, ролик зайдет, поэтому можно сразу же его и выпоснуть. Тоже вот такая вот стрелочка, это в свои соцсети поделиться. Это лучшая для меня благодарность. Такие дела. Ребята, чили конкарне. Чили конкарне. Мексиканское национальное блюдо. В моей вариации, не отходя от канонов, но небольшие, небольшие виды изменения будут обо всем по порядку. В этот раз я не буду вываливать кучу ингредиентов и говорить обо всех. Будем постепенно по очереди. Поехали, ребята. Основной компонент. Это у нас фасоль. Фасоль. Каждая фасоль готовится по-разному. Так же, как и все бобовые культуры, рисы. У каждого сорта и вида свой способ приготовления. И здесь, естественно, на пачке все указано. Атмистраль, фасоль, красная пинто, пестрая фасоль. Можно, конечно же, взять консервированную, и тогда это все быстрее ускорит, но это будет, естественно, не то. Рецепт, я вам говорю, будет <кх> долгий. Ну, не в смысле для вас ролик будет долгий, а в смысле рецепт по приготовлению долгий. А если все основные компоненты подготовлены заранее, то на самом деле все быстро. Так вот, фасоль. Свойство и применение сохраняет свою форму и после варки приобретает розовый цвет. Источник белка в сочетании с низким содержанием жира подходит для рагу, суков, гарниров и гарниров с овощами. Тут, ну, кстати, опять есть рецепт. Рецепт прямо пачке. А мы уже с вами, напомню, открыли, открыли рубрику рецепты из пачки, но это не в этот раз. В общем, вот здесь ролик паста арабьята, овсяные макароны вас основе. Просто бомба получилась. Перейдите, посмотрите в описании, на естественно, тоже будет. С этого то что-нибудь чуть попозже обязательно сделаем с этого рецепта, что указано на пачке. Ребята, все подробно, все хорошо. Перед приготовлением замочите фасоль в холодной воде не менее чем на 4 часа. Собственно, с этого и начнем. Тара есть. Вода есть. Пусть отмокает, как говорится, не менее чем 4 часа. Ждать. Итак, было ровно 300 грамм стало 507 граммуликов. Так как варить ее надо нам ее в воде в соотношении 1 к 5. Соответственно.. Два с половиной литра воды мы сейчас сюда и зальем. Отправляем вариться на полтора часа на медленном огне сразу же после закипания. A few moments later. Тем временем, пока соль варится, давайте сначала познакомимся и начнем постепенно подготавливать остальные ингредиенты. И часть из них уже готова. Магия предварила. Лой. Смотри, целая луковица. Целая вот такая здоровая луковица. Красный, красный я решил взять. Красный лук ароматнее, ярче. Мелко порезали. Чесночка, два зубочка. Много не надо, чесночок пойдет от холопенью. Холопенью красненький, маринованный холопенью. Зелененький, маринованный такой нашелся. Если, если есть э, возможность, конечно же, можно содействовать и свежий чили. Также нам принадобится использовать говяжий бульон. Мы будем брать да сухой. И разбавим его в стакане воды, одну столовую ложку. Давайте прямо сейчас что-нибудь, лук уже готов, лук пока отставим. Столовая ложка, без горки, на стакан воды. Все размешиваем, настаивается, и использоваться будет для соуса. Сильно солить, кстати, не будем, Будем соль подгонять прям по ходу действия, по вкусу, потому что сам по себе вот этот сухой бурен, довольно соленая штука, я вам скажу. Далее обязательный компонент Это розмарин Если есть свежий, пожалуйста, свежий У меня вот есть сушеный Его мы отправим в говяжий фарш Фарш может быть абсолютно любым Можно даже мелко порубленное мясо Говядина, курица, свинина Мексиканцам пофигу У меня говяжий 400 грамм И к нему же мы сразу отправляем розмарин Красную паприку будем использовать Конечно же чуть позже Томатная паста Томатной пасты у нас Граммов так, наверное, 300 Абсоси у тракториста! Дау! Ну а теперь, что у нас еще? Естественно, молотый перец. Если есть э, желание и возможность, можно... У меня тут немножко завалялось. Мы сладкого болгарского, ну или как вообще, сладкого перца тоже чуть-чуть подрежем. Че валяться, че помирать. А как бы если есть, то и пусть будет Холопенью, Он довольно крупный, поэтому мы его чуть-чуть порежем. Слегка. Халапенью, конечно, берем так, чисто по вкусу, относительно. Ну, на такой объем, где-то вот, ну, что это, треть банки. Ты, наверное, ложечку красного. А теперь мы немножечко схитрим, схитрим. Для более мягкости и быстрой обжаренности, для аромата этого всего дела. мы ну, прям фарш, немножко водички, вот этого маринада от халапешечек. Так, оп. Пусть он подмаринуется, поотдыхает. Приступим, собственно, к самому халапенью, его мы порежем поменьше, чтобы каждый кусочек, а так тогда они вот довольно, довольно тонко порезаны. Некоторые правда, конечно, попадаются прям крупные. Вот такая толстая штука нам, ребят, не зайдет. Мы их сейчас на четвертинке, так примерно по мелкий кубик порежем, чтобы ни один кусочек не ушел от нашего вкуса. Сразу же с ним порежем и перец тоже тоненько приступим. Вот такой вот кубик у нас получился с сколотлением и с перцем. Пойдут, естественно, блюда, они а одновременно на сковороду. Или одновременно поправь меня, где я был неправ, напиши свой комментарий, а нам остается лишь дожидаться стадии предготовности фасоли, так как она пойдет у нас в предпоследнюю очередь, но и дольше всего. Так что чуть-чуть ждем и приступаем. Five minutes later. Ну что ж... В данный момент где-то минут 20-25 примерно на нашей фасольке осталось вариться, да? что то так. И тем временем приступим к нашей мясной составляющей. На уже разогретую сковороду льём маслице. Сейчас вообще, не принципиально, хоть оливочное, хоть растительное, хоть прям даже сливочное, как угодно. Хорошечно наливаем масло. И уже в разогретое масло отправляем лук-чеснок. Буквально пару минут до лёгкой золотистости. Ну и теперь, когда лучок, чесночок слегка призолотились, и самое время к собственно, наш губяжий фаш, который мы подержали в маринаде от э, халатендио. Раздалбываем, раздалбываем. И сразу, как только фаш поменяет цвет, да, поселит. Долго не будет, да, он получил, получил термический ужок, так скажем, и отправляем к нему уже нашу халапешечку. Дабы продолжало, оно все напитываться и объединяться орумарами. Ну что ж, фарш э, изменил цвет, начал отдавать э, свои соки жиры, и самое время, естественно, его соединять, соединять с перцами. Сразу же и халапенью, и Сладкий перец пошли туда. И вот она уже красота пошла. Очень удачное, конечно, сочетание красного и зеленого хлопения, красного сладкого. Это даст красоты, но это все немножко прикрячется, когда начнем добавлять томатную пасту. А ей время заходить наверное, минут через 10 после общего тушения как только только вот это вот тушение жарко этот процесс наверное, ушла общая жидкость вода. немного жарилась, упалилось, немного соки ушли и теперь можно ну, и добавить еще немножечко нашего сухого розмарина, пока температура высокая палит, жарит и слегка свежемолотого перца, лишь часть Чем? Порно отличается от тех же самых ситуаций, только в реальной жизни. Порно не пахнет, и мой YouTube канал тоже не пахнет, хоть это кто еще порно. Ароматы, конечно, потрясающие. Пошли Вот жареный парк, внутри, пар, да, а, после колопейни да, да, да. начали раскрываться. Пошел, пошел ароматик, уже прям яренько, ярко, розмарин пошел, продолжаем. Ощущается, и теперь самое время начать напускать нашу томатную пасту. Ехали сразу прям опа для стопроцентного использования все-таки максимальное, да максимальное безоходное производство. Что там там одна там теперь осталось этому всему напитаться, натушиться и добавить уже посоль, посоль вот вот подойдет как раз ровно по времени мы так, да, мы так и погадали тушим, как говорится, пока не потушим. Пока что это вот такая вот жиренькая консистенция. Сейчас они напитают друг друга ароматами. И лишняя жидкость уйдет, фарш и дойдет. И вот уже до да, вот такой густой консистенции дошел наш фарш. Словом, получается близкий, близкий к идеальному. Далее он дойдет, уже вместе с фасолью отправляют. Идет сюда вот такие вот замечательные фасолинки. Но соль пимпа Божественно, уже, так как будет вместе с этим. Погнали. Паприка. Газ на минимум. И, как говорит, тушим пока не потушим, а по факту это еще минут, наверное, 20. На славном огне, под крышечкой уже, под крышечкой на слабеньком огне. Итак, дамы и господа, чили конкорне готовая. Давайте-ка его сейчас пробовать. А перед тем, как оно то чуть-чуть подостывает, напитывается, продолжается. Скажу вам одну еще идейку, как можно тут э, поимпровизировать. Вы помните, да, что свежий э, чили перец мы заменили на маринованные халапеньо, бывает еще в масле, что фарш можно брать абсолютно любой. Мексиканцы не имеют никаких религиозных предубеждений, так что можно брать свежерубленное мясо. Фасоль можно брать как консервированную, так свежую, абсолютно любых сортов. В общем, здесь можно по-разному поиграться. Также, как можно брать не там одну пасту, а вот, например, смотрите, есть такая штука. предыдущего ролика рецепта на пасту арабьяту осталась. Вот пачечка, так все еще я то не выкинул. Протертые томаты мути, прикольная тема, ну там дело не в фирме, а вот именно протертые томаты, они более жидкие по консистенции, не нужно будет, наверное, так много бульона, тоже будет ароматным, можно заменить на такую вот штуку. Ну, естественно, можно и свежие и помидоры брать. Все, все тут можно а, играть. Основу, конечно, что это фарш, фасоль. И давайте пробовать. С чего Слегка прицепали дилемма, Любая зелень, хороша. Такая вот консистенция получилась, можно выложить какую-нибудь формочку, сердечко, ну или шопа, у кого там что получилось, у кого какие настроения, влюбленности и отношения, можно, там, да, не знаю, там хоть немецкий крест, но мы против фашизма и нацизма, давай, господа, давайте все-таки пробовать, кстати, думаю, с э, тортильями будет замечательно, почему-то не подготовился, не нашел, да и хрен-то с ним, давайте по ходу уже все-таки, блин! Блин, вот ну томатность, томатная паста, вот это вот все аромат первым приходит на да, на запах. Конечно же холопенью его легенькая острота ощущается. Мясо пропиталось отлично. Фасоль идеально, идеально. Ароматы вот эта легенькая остринка, вот холопенью любым томатным соусом считается просто бомба. Это прям пушечка. Сладкий перец добавил, так сбалансировал вкус. Так что, дамы и господа, этому рецепту быть, его надо готовить. И его единственный минус, что действительно долго, если ты используешь фасоль не консервированную. С все будет гораздо быстрее. И ее не надо варить, ее прям закинул из банки. И так что здесь обычное тушение жарка фарша сократится на пару часов. А тут и вымочить, и предварительно варить долго, но зато свежее все, сам как ты знаешь. А то что там в банке может быть вообще такое прям ну, свежачок поиграли с перчиками легкая стринка в общем это вкусно это нужно готовить если есть время да его можно даже и при таком рецепте на ночь замочил с утра пока туда сюда оно само себя поварит фасоль а к вечеру у тебя уже просто соединил какие дела ребят классный рецепт быстро просто ароматно Мексики Диасбоено и ночи с в общем спасибо за просмотр ставьте лайк этому видео готовьте чили Конкорне Пока! Сейчас чуть фасоль. фарш? Супер.